Uh, uh. Ну, я приехал сегодня в АвтоГен Моторс вот к Женьку. Привет. Uh -huh. Цель была такая: uh, uh, проверить. Uh, ну, ребята сварили выхлопы для Весты. Спасибо владельцу за то, что он автомобиль... Как его зовут? Я все... Кирилл. Да, Кирилл. Спасибо большое, потому что он специально пригнал автомобиль, чтобы ребята могли моделировать выхлоп. Выхлоп изначально на... планировался на 51-й трубе, как Женя с Беларуси ну, заказывал, да, там, в общем-то, и просили ребята и он из нержавейки труба здесь столюга аисин 304 сами банки как таковые банки опять же это заказные спецзаказ, спецзаказ до да, был сделан банок потому что все которые продаются банки они тюнинговые они все прямоточные они рычат здесь цель не была создать какой-то выхлоп прям чтобы он там продувался хорошо нужен был 51 труба просто потому что в стоке по-моему 40 там у них да, идет там, там самое узкое по моему место это 40 и тюнячные все банки они прямоточные соответственно они орут там ну, нереально ездить здесь выхлоп для повседневного автомобиля даже задача была его сделать еще тише чем стандартный но банок таких не найти, соответственно, лабиринтных и с набивкой нормальных. То есть, ну, как стандартные заводские, там, лабиринтного типа. Их просто нету, меня Нашли производителя, которые делает эти выхлопы. Ну, то есть, банки именно, сами глушители. Резонаторы, глушители по размерам, то есть, с набивкой нормальной. То есть, все как, как надо, как по заводу. Только сталь там... 430 это чуть-чуть похуже чем 304 по свойствам но для выхлопа она прям ну, ничем не отличается потому что что то что это ну как бы особой разницы нету такая же вечная в общем то получается сварка вся производится соответственно аргоном фланцы тоже заказывали из да, нержи да? Да, да да вот женя говорит из нержавейки фланцы заказаны были прутки крепления подушек самих тоже из нержавейки тоже то есть 304. да да если из, из 34 все четко именно из нержавеющей. то есть и фланцы не будут гнить ничего не будет гнить если еще болты поставить нержавеющие то прям вообще будет идеально да. но в принципе это, на самом деле не не столь важно потому что я думаю что снимать не придется его если только там гофра ну, труба, как ее называют гофрой, менять придется или еще что-то. Сварка вся аргоном, аргоном произведена. На данный момент это прототип. То есть, э, до этого ребята уже варили выхлоп, но с прямоточными, да, с прямоточными банками. банками. Это шумело очень ужасно. И все пришлось переделывать после того, как нашли вот этого производителя именно глушителей. Все, соответственно, поменялось. Они сделали резонатор нам длинный, большой, как мы просили. То есть, ну, все как под заказ все было сделано. Причем сроки такие кратчайшие. довольно-таки. 3-4 дня они сделали по эскизу вообще очень. Быстро. Да по эскизу. Да и причем гарантия стопроцентная на банке дается, что они не заржавеют, ничего с ними не. Ну будет. да. То есть, как бы все в этом плане идеально. И резонатор длинный сделан не такой, по-моему, как стандартный, стандартный, он покороче был. Размер одинаковый. Одинаковый, да? Мне казалось, что-то хотели заказывать вроде бы. Так, это у нас Vesta, это у нас SV Cross. Да, SV Cross. Что еще? У них два типа крепления глушителя как такового, а подушками не отличается а, на подрамнике, на СВ и на старых, по-моему, было кузова. там вот это да, крепление, кузово было ну вот, крепление. С, сама по себе, вот она начинается от, да, выхлопа идет от катализатора, катализатора так как ребята просили из Беларуси, именно заказывали, у них очень жесткие требования технические по техосмотру, и если что-то они не могут пройти, его просто нереально, не имея катализатора. А, новые автомобили, по-моему, у них проходят один раз в два года, как мне говорили. Ну вот он катализатор, соответственно, здесь а, сильфоновая труба, под, по, по, ну, как как стандартно. Опора вот эта, она сделана, Женек, посвети тогда, да? Она с подрамника. На Эсвэхи эти прутки это у нас а, все нержавейка. То есть 304, вот эта 51 труба да. именно идет, она входит сюда в резонатор, вот этот хендмейдный, то есть который заказанный, вот он блестящий такой, длинный, и выходит вот здесь. Да. Здесь вот этот крючок, не делаешь? обращайте да, внимания, это делалось под седан, потому что оно моделировалось mm -hmm. вначале на э седане, потом все это переделывалось на э СВ. Mm -hmm. Крепления разные, соответственно, это... Прототип, как понимаете, это только э, пробная версия, это не финальная. Э, соответственно, здесь сейчас мы заметили, что у нас немного не, неверно банка стоит, она под, ну, наискосок, резонатор. Резонатор, потом здесь вот поднимается, опять же, все отводы тоже все это нержавеющие. Здесь немного неверно по геометрии. Э, фланцы, как я и говорил, они из нержи сделаны. Здесь, опять же, изгиб у нас немного неверный. Почему? Потому что, опять же, изначально были другие глушители, и ну, на них моделировали, моделировали все, а это как бы эскизом... Uh, уже на вот эти новые глушители mm -hmm. перекинули, потому что, чтобы не переделывать совсем. Основная сейчас задача нам была послушать, как uh, будут работать uh, глушители, ну, то есть, вся система выхлопная по звуку, mm -hmm. тихая она будет или нет, то есть, можно будет заказывать эти uh, в дальнейшем глушители или что-то искать другое, но вроде как все должно быть нормально. Ну, и поднимает, соответственно, вокруг балки. Здесь, опять же, зазор у нас... Uh, Женю, подержи, а опять. Пока минимально. Да, пока минимально, но это все ровно по той причине, то что вот эта часть по той причине, что глушители другие были, вводы немножко по-другому, тут все по-другому. По факту вот эта э, часть она должна вот так вот подняться по центру, ну угу. должно быть вам видно. Здесь она провисает немного и поднимается. Она должна быть в горизонте глушитель, то есть он будет стоять вот так э, резонатор у нас угу. четко туда в горизонте эта труба соответственно поднимется выше тоже в горизонт здесь у нас э, эта часть тоже поднимется то есть она будет там выше но сейчас мне не поднять там резинки уже не дают да. не, не, не продавить никак и более крутой гиб здесь будет огибаться и выходить в глушитель глушитель дек сейчас свет вот глушитель тоже нержавейка полностью сварен он тоже аргоном там Здесь она такая как бы матовая, немного рельефная структура у металла. Okay. Не блестючая, в общем, не хромированная. Но это суть, суть не в этом. Тут трубу можно тоже заказать любую, либо вот как здесь глянец, и матовая, либо ну, шлифованная есть, всякого рода. Mm -hmm. Ну и выходит она вот, соответственно, сюда на стандартных опорах. Банка по внешнему виду она напоминает родную, вот если вы посмотрите вот она родная банка Да. то есть все как бы это ну соответственно сделали под заказ хода чтобы были как да. на штатном выхлопе да они ровно также и диаметр да такой же я так да. понял все вообще идеально то есть то есть и с диаметрами и со всем остальным ну и э, здесь пока вот этот вывод э, сделан просто трубой что потому что там то насадка идет э, раздвоение ну здесь уже это дальнейшее это уже такой э, украшательства сейчас основная задача именно послушать все это как это будет выглядеть и сегодня все вот эти огрехи там будут поправлено, да, да. поправлено. ну по крайней мере смоделируют сегодня не сегодня но по крайней мере это будет уже учтено в дальнейшем потому что по вот именно этому, этой системе выхлопа которая сейчас висит на, на автомобиле по ней будет делаться кондуктор. То есть, э, это, грубо говоря, э, железная такая, э, как сказать, сейчас я на свет выйду. Потому что, чтобы под машиной не стоять, это, грубо говоря, бля, крючок у нас. Так, сюда кину. Ну, э, то есть будет сниматься выхлопная система. По ней будет делаться кондуктор. Это такая железная конструкция, которая. Э, эмулирует как бы ну то есть не эмулирует а повторяет геометрию автомобиля чтобы потом автомобиль уже не использовать то есть по кондуктору будут вариться последующие выхлопы то есть у нас вот этот надо выхлоп идеально сделать по правильной по геометрии всего автомобиля чтобы не было огрехов. то есть все идеально должно потому что последующие будут ровно по нему делаться по нему будет делаться соответственно кондуктор и по кондуктору уже будет делаться Остальные выхлопы. Это такая конструкция из железных профильных труб э, с фланцами, которые как бы фланец того же самого катализатора будет, как бы, ну, стоять под тем углом, э, где все крепежи банок, всех фланцев, и по ним потом уже собирается такая конструкция, как бы, и получается, ну, кондуктор э, к нему крепится, трубы как бы прикрепляются на э, сварке, прихватки все это делается. И потом уже обваривается, то есть она как бы будет повторять полностью геометрию всего автомобиля. И по идее тогда по нему уже варится и можно будет ставить и все должно совпадать. Все выхлопы будут одинаковые, идентичные вот этому основному. Поэтому к этому выхлопу особые требования. Сразу это естественно так сделать нереально, то есть чтобы все прямо идеально. Тут все равно эти подгонки всегда нужны. Что вот. Да, нержавейка еще да. Она идет очень сильно, когда варишь, она это... гулять, играть начинает. Вот. Так поправим это потихонечку. Да, ну. Сейчас мы с Женей опустим автомобиль и поедем прокатимся. И, ну, я сниму дальше, как шумит выхлоп сам внутри салония и все остальное. Так что продолжение сейчас будет. Вот, мы из бокса выехали. Запущенный мотор, ну, то есть штатно все как положено. То есть вы должны, по идее, слышать. То есть шума никакого там постороннего нет. Это с открытым капотом. Ну, это холостой ход, соответственно. Сейчас пойду я сзади как бы озвучу. То есть вот тише гораздо стало все. Ну. И вот оно. Звук у нас. Сейчас, Женя, погоди. То есть вообще очень тихо то есть я практически не слышу даже он на реально тише чем стандартный сейчас тут грузовик проедет от него больше шума сейчас грузовик проедет и... но реально могу сказать что шумит он гораздо меньше чем заводской именно очень тихий прям тихий тихий Конечно, может быть, это не на акустике не будет слышно, но... Сейчас грузовик дальше уедет. Сзади такое ощущение, что вообще автомобиль не заведен, реально. Вот смотрите, я петличку, прямо микрофон. Это прямо к выхлопу подношу. Давай, Жень, погазуй. Давай, давай, еще. А тут на меня вода тут льет. Ну, вообще тихо. Прямо, прям вообще идеально. Нам Реально намного тише, чем заводской. И он не звенит. Самое главное, что никакого звона нету, Вот этого мерзкого такого... Ну, бывает, как звенящие банки непонятные, такой, как консервные. Ну, да, как, как консервные банки. Бывает такой звук какой-то непонятный. А здесь как бы вообще все четко. Вот под автомобилем Но я там не вижу на самом деле Что там Но прям вообще очень тихо Сейчас соответственно поедем покатаемся Сейчас я петличку ребята обратно нацеплю И заснимем как это все в салоне будет происходить Но я думаю что все будет нормально Сейчас камеру поставлю Неудобно цеплять петличку ну и все, сейчас поедем. Прокатимся. Мне как обычно названиваются. Так, сейчас. Все. Соответственно, в салоне. Сейчас пристегнемся, потому что будет плимкать. Всегда обязательно пристегивайтесь вообще. Так. Так, все. Да, погодка у нас сегодня очень хорошая, прям вообще солнышко, идеально все. Даже тепло стало как-то. Ну здесь дорога такая еще, ну на асфальта мы по-любому выйдем да, сейчас. Да. да. Закрывай полностью, чтобы понимать, что по такой дороге. сейчас сразу услышим, бьет, выходит где-то не бьет. Ну, я думаю, что не должен там, потому что мы смотрели, он как бы нигде ничего не цепляет, все отлично. Единственное, только надо вот эти коррекции, о которых я говорил, произвести, и будет все нормально. Тогда будет все идеально, как бы в горизонте все стоять, все банки, все остальное, как бы должно быть все идеально. Блин, опять мне... Меня... Извиняюсь, а то там пыль постоянно налипает и на солнце это все бликует очень сильно. А, она еще и робот даже, да. да, это еще и роботизированная у нас. Да, кстати, автомобиль прошит, коробка я не помню, по-моему, тоже я ему шил. Наверное. По-моему, да. Ну, не факт, но тут суть не в этом. Прошивка тоже стоит моя и как бы по дороге она намного там суть в том что звук очень сильно меняется от положения фазорегулятора изменения эти очень слышны и по выхлопу и по впуску поэтому он такой более рычащий становится но посмотрим как с этими глушителями будет себя вести автомобиль тут салон как бы перешитый такой своеобразный ну, единственное с этой машиной будем к дилеру обращаться по поводу двигателя очень большой расход масла у него. ну да как это литр на тысячу километров, тысячу километров. Ну, это, это прям вообще дикий какой-то опечатает это не мотор это слышно именно звук отпуска потому что фазорегулятор так встает потом пропадает он это именно только на малых оборотах такой но звук не он по, по своей сути он такой приятный он такой рычащий как бы не, не раздражающий никак но я вообще ничего не слышу то есть выхлоп просто в принципе не слышно он реально очень тихий, ребята Я не знаю, как, может быть, не передает, конечно, все это э -э Звук как таковой То есть надо, ну, во-первых, на акустике на нормальной все это слушать Но сзади прям стоишь, я не слышал, что автомобиль заведенный Видно только, что пар идет Это и то у нас движок еще холодный при этом То есть э на горячий он вообще должен как бы еще тише Потому что обороты упадут э -э Газовал тоже там практически только как бы летел конденсаты не более того здесь больше слышно шума с улицы мне кажется ну скорость 100 км идет. в час идем принципе вообще тишина машина да ну я именно звука выхлопа вообще нету блин. мы слышим только фоновый шум а с дороги то что ну от покрышек соответственно да -да -да. шум и звук воздуха как такового, обтекающего там, зеркала и все остальное. То есть здесь, мне кажется, вообще идеальные банки, то есть они прям, прям вообще, главное, самое главное, чего я боялся, чтобы не было вот этого мерзотного такой бывает звон, как вот э, газели бывает такой бзинь-бзинь, какой-то такой звенящий, мерзкий, здесь все прям идеально, э, никакого шума вообще нету, ну, то есть. Судя по всему, что производитель глушителей прям, ну попал в точку, то есть четко, четко переделывать ничего не надо, то есть реально тише, чем завод, потому что у завода какой-то звук немного, во-первых, другой, может быть там лабиринты как-то по-другому сварены. здесь ребята сварили по-своему, там лабиринтные, ну внутри глушителя там как бы идут несколько труб и лабиринты, где а, грубо говоря выхлопные газы как бы по этому лабиринту и теряет свою энергию и звук пропадает здесь у них наверное свои какие-то подходы скорее всего я не знаю но там конструктив резонатора очень интересный да конструктив резонатора да я тоже смотрел мне как-то я не видел такого конструктива но он и реально интересный причем ни звука звона нету ни шума сзади ни шума под машиной нигде в салоне тоже все тихо то есть я могу даже вот сейчас петличку снять сейчас сниму ну как бы по фону вот здесь понятно у дверей ну мне кажется все вообще попали в точку то есть э, все идеально сейчас я обратно конечно петличку надену чтобы вы меня слышали ну, в принципе, я думаю, что можно разворачиваться, доехать. То есть сейчас приедем, поставим автомобиль на дальнейшую доработку выхлопа. То есть все это будет сейчас все вот эти огрехи, которые мы сейчас увидели на подъемнике, они будут исправляться. После чего, соответственно, как я и говорил, будет вариться кондуктор уже. Сейчас развернемся. кстати на прошивке нормально она едет кстати, и на роботе ну робот не приводишь вот, ну, не, не но он все равно переключает относительно кстати других всяких апеллеи там всякой дребедение на которых я катался с роботом я. там задержки прям при переключении лютые просто были здесь же они ну, такое да. обычная езда, как, как ты щелкаешь сам, как будто бы коробкой, блин, не спеша только, блин. Все, конечно, от стиля, но для комфорта, в принципе. В принципе, да. Едет, едет, все нормально, переключает на нужных оборотах. То есть тяга достаточная. Он на низах неплохо едет э, Мотор Но именно после прошивки Потому что фазорегулятор повернут Опять же в такое положение Чтобы экологические нормы соблюдать Они а для того, чтобы ехало И кстати по факту Вообще должно еще и снизиться Расход масла немного Потому что опять же от фазорегулятора Тоже сильно это зависит Ну в принципе я думаю что Сейчас идеально у нас как бы получилось, остальное это просто коррекция производиться будет. По Откорректируется по геометрии, и звук нас устроил более чем. То есть это, ну, я могу сказать, что он идеальный прям. Очень кайфово. Так что, ну, сейчас я думаю, что мы приедем, и я еще э, в боксе, наверное, давай за заснимем, как это при тишине будет именно в самом боксе потому что на улице там всякие грузовики ездили и все остальное. В боксе все-таки как-то по-другому все, как по все это. Так что сейчас продолжим. Ну да, об обгорает звук, фу, звук выхлопа обгорает, немножко запах есть. Не погоди, не глуши, Жень. Ну вот это уже на прогретом автомобиле. Это прямо микрофон я практически пихаю ну, трубу. Впереди звук получается у нас громче, чем… Да, давай, пока. Громче мотор шумит, чем сзади выхлоп как таковой. Так что все идеально. Давай, глуши тогда. А что это такое? Это пленка да? Это пленка. Так что, ну, выхлоп, в общем-то, мне кажется, вообще идеально. Прям попали с глушителями, все как надо. А это да, это либо пленка, я даже не знаю, что это. А может, не, это скорее всего покрыто, наверное. Там есть это покрытие такое, как типа резиновый такой Ну здесь, соответственно, насадка будет, да, да, да, ну все здесь Здесь насадочка будет и выхлоп так горячий у меня получился. Ага. Да, так, если что, горячий листят. Да. Так что все идеально. То есть сегодня будет, ребята, вот уже аппарат сейчас не аппарат, а баллонный охладитель привезли, перетащили сюда. Все тогда. В общем, соответственно, ходим под видео в группы в наши, в контакты в это, на драйв. И подписываемся, лайки, колокольчики и все остальное. Всем пока и до новых встреч.